Вот у нас есть два куба дров. Посмотрим, за сколько мы их сумеем поколоть. Два Дрова разных пород, разного диаметра и разного качества. Я имею в виду, есть и ровные чурки, есть корявые, сучковатые. Ну, вот такое, такая кучечка у нас. Попробуем ее поколоть. Начинаем сборку нашей конструкции. Одеваются передние стойки. И шпалентуются. ставится задняя, поднимаем мотоблок, упирается в фиксатор и шплинтуем, снимаем колесо и вместо колеса одеваем дровокол. И шплинтуем. Все, сборка закончена. Еще забыл сказать за вал, за вот этот вот. При сборке не показал вам. Когда собрали, мы на станину поставили мотоблок, подсоединили дровокол вместо колеса. И вот вал. Обязательно его надо туда всовывать, потому что без него может... Провернуть вместе с морковкой И вот этот вот стол Если что-то не так будет Заклинить чурку Или что-то может провернуть Силы много, остановиться оно не может И провернет все вместе со столом Поэтому тот вал обязательно Никому не интересно смотреть Как я обычные чурки колю. Просто хочу показать Один самый большой чурбан вот по сравнению с ведром. Смотрите, какой он огромный. Попробуем его расколоть. Ну и вот станет сразу ясно. Если этот расколется, значит все остальные тоже поколятся легко и просто. Так, мы уже там половину покололи. Пойдем попьем кофейку. Все, закончили работу, покололи все чурки. Вот что у нас получилось. Времени ушло 2 часа 15 минут. Думал уложусь в два часа. Чуть-чуть были задержки. Все. Конец съемки.